Вторая карта. Это мосты, дорогие мои друзья. И, собственно говоря, у нас в атаке начинает команда Backwards. Именно они будут Господи, отокрывать. Открывать э, эту карту своими атакующими действиями. В обороне сейчас сыграет команда Typhoon. Э, без замен каких-либо э, проходит этот матч. Запасные игроки наверняка, конечно же, есть. Но запасные здесь, видимо, нужны только... На какой-то случай, хейтекс, трипл, трипл килл. По-моему, успевает сделать. Или даблкил. Ну, в любом случае, короче, oh. раунд... Oh. раунд oh. Я, я даже, простите, меня понять не успел. Хоть один минус-то был? Нет. Ни одного фрага, к сожалению, Тайфуна с РМ не сумели сделать. Комментатор, привет. Приветствую вас. Приветствую, приветствую. Горячий, горячейший, я бы сказал, привет. Так, ну, молики, гранаты, все это понятно. Попытка продавить двойку просто нахрапом. Прям просто взять, зайти и выиграть. Ну, сработает ли это против таких акул, если можно так выразиться, как тайфуны? Да, частично работает, но тут важно понимать, что именно частично. Попытки там где-то на слайдах проехать, астралис прострелил пятую точку тиммейт своему. Ну, бывает, бывает, в общем, это не критично, учитывая, Раунд что это не, я. не сказалось на исходе раунда. Ну, обращать, наверное, внимание на такой момент не стоит. Хотя, конечно, безусловно, это смешно. Но, но, смешно-то всем, может быть, и зрителям смешно, может быть, и мне смешно. И даже, может быть, смешно Тайфуном, но точно не до смеха сейчас команде бэкварс. Ведь эту карту категорически нельзя проигрывать. А они категорически близки к поражению на ней. Автократе остается один против троих. При этом там еще и количество живых игроков может вырасти как до четверых, простите, так и до пяти. Ну и как бы все. Хентекс, в общем, последнее а, слово ставит а, здесь. И все. Раунд, Озвучка бомбовая. Держи. Мое почтение. Спасибо вам большое. Очень приятно подобные слова слышать. Ну, и это, дорогие мои друзья, четвертый раунд. Четвертый раунд, который вообще, опять же, сильно ничего не меняет. У нас снова автократия в соло. Я, заметьте, даже не успеваю сориентироваться. Да, пирамиды шли как-то немножко. Ну ты... <пл Turk _> а а Господи. Ну вы видите, да, что там уже просто дикий фан начинается, да, Монтл уже сам себя сжигает. А почему бы и нет, да, Ликфор его, естественно, ревайвит? А хотя можно было бы, кстати, его и не ревайвить, то чего бы нет? Остров минус Астралис Вот вам и начало, дорогие друзья Кстати, справедливости ради вот э, Очень много матчей по Counter-Strike я прокомментировал Ну, вообще, в принципе, прокомментировал их, наверное, порядка 2000 где-то И частенько там бывали команды, которые любили повеселиться И надо признать, что некоторые команды с таким весельем проигрывали Но я, конечно, не думаю, на самом деле, что здесь будет что-то подобное Глобально мне кажется, что все-таки притрешено, так сказать Ну, отстрелян 48945, его уже никто не спасет. Есть еще один э, медик, это вампир. Поэтому, в общем-то, за вампира нужно держаться обеими руками. При этом, конечно, не забывая, что не только на нем у нас здесь все э, подвязано. Автократия подкате вырубает с дробовика. Своего соперника Ликфор Поднимает Хентекса ну, Тот самый, собственно говоря Которого убили а, С дробовика В подкате Ну и это уже сводится Как раз таки вот а, К тому, о чем я говорил Когда типа игра Выглядит Мы Как, как паблик, страна, так сказать Да, когда все бегают Просто на веселье На ноге Куда-то Направляются Чего-то хотят Определенно добиться, но конечно Но уже просто это Переходит из разряда Серьезной игры В игру, которая Просто вот Такая Про, Просто игра, где все фанец. Полуфинал сразу после этой карты Нет, черный медведь, полуфинал завтра будет бомба Ну, Хендекс, вы видите, да, там разваливает Просто всем кабинеты направо и налево Оставляет в соло автократию Кстати, автократия часто у нас остается в соло бомба. Но это шестой раунд, в общем раунд <coughs> Ну, немножечко в чатике у нас на начинается тупе. ругань чуть-чуть Чуть-чуть, чуть-чуть поругиваются Ну, так бывает, это на самом деле не страшно Это эмоции Понятное дело, что не самые позитивные эмоции Да, откуда бы им взяться здесь позитивным эмоциям, да? А, я имею в виду со стороны а, команды Бэгвардс Потому что именно они немножко расстроены Потому что им попались, так сказать, акулы, да, такие, которые ну, Не хочу никого обидеть, так сказать, да, но... Пауза Астралис ушел Астралис. А чё такое-то? А чё все вышли? Остров пишет. Ливнули, говорит, меня испугались. Ругань, в части можно отключить настройках, да? Блин. Ладно, хорошо, я обязательно этим займусь, но тогда уж не сегодня. Сейчас не буду ничего ковыряться, потому что и так сегодня есть небольшие какие-то технические сложности, периодически появляющиеся, ну, я надеюсь, что... А, тут для выхода... А, вон, ну как, все, я понял. Меня просветили, что, скорее всего, там может быть какая-то смена оружия будет или что-то такое. Ну, ладно, короче. Короче, ждем, ну, пауза заканчивается сейчас, да? Это 7-0 уже, короче говоря. Так вот, да, команда Бэквардс немножко расстроилась, что они попали сразу на команду, которая, скорее всего, не даст им пройти дальше Ну, справедливости ради, учитывая факт того, что эта команда тут так или иначе присутствует Не будем забывать момент того, что, ну, хорошо, даже дошли бы до финала Бэквардс, не встретив Тайфунов с РМ В любом случае, они в финале бы с ними встретились, например, да? То есть, если это прям явные фавориты этого турнира, то чего удивляться-то? Все равно это все сведется к тому, что рано или поздно с ними кто-то встретится. Кабинет, то они, как говорится, не резиновые, они будут развалины, хотите вы этого или нет. Поэтому тут можно доджить соперника сколько угодно, но в рамках турнира задоджить всех прям не получится. Как бы тебе по сетке рано или поздно придется с кем-то играть. Ну, кстати, дофанились. Вот вам, пожалуйста, отдача раунда. Да, последний его убивает. 7-1. Веселье весельем, но надо не забывать, что соперник все-таки... Yeah, uh, все все-таки как бы ходит стреляет периодически, да? Двигается, умеет думать головой, так сказать, да? Может быть, не такой меткий, например, как кто-нибудь, да? Как человек, который наиграл очень много часов в игру, да? по-прежнему все равно какой-то опасность. Представляет. Ну, что-то непонятное сейчас происходит. Хейтекс остается один против соперников. Один на один с вампиром. И, естественно, начинается... Uh, подъем, подъем обоютный, Причем, кстати, потому что ситуация теперь уже 2 в 2, мол, залетает не туда, куда нужно Нужно как-то попытаться поднять uh, Тиммейта Есть подъем тиммейта Уже трое, вампир при этом Остается в соло, ему возможность поднимать Соперников, вернее <laughs> Поднимать тиммейта, пока отрезали Позиционно хе <звук> hey, hey, вампир, ну смотри Кстати, так еще может, значит И поборется, почему бы и нет но уничтожен. все таки нет Мы проиграли раунд. Я считаю, что к оппонентам Особенно на турнире нужно относиться с уважением Вот такую вот мысль высказывает раунд. черный медведь Но Я, кстати, все. полностью согласен Неважно, сильный соперник, слабый соперник Игра должна быть как бы вот То есть есть такое понимание да, Как бы вести себя по-спортивному Вот я считаю, что если у кого-то Есть какие-то претензии, они всегда должны высказываться После матча а матч мы пришли, сели, играем, закончили. И вот уже потом начинается разбор полетов. Потому что вот ругаться в чате это всегда дело не, не, не, неприятное, точнее. Ну, и оно к чему ни, к чему не приведет. Просто люди друг дружку э, какашками обсыпают сверху донизу, и все как Так что. Но с другой стороны, иногда разрядить ему обстановку таким образом, как бы требуется, так сказать. Ну, здесь, по ходу дела, как бы тоже победа мимо. Острова, конечно, все боятся. Как в том самом видеоролике, да, его боялись даже чеченцы. Ну, бомба вовсю тикает. Остров просто пытается сейчас уничтожить... Уничтожить все текстуры на этой карте. Не исключено, кстати, что ему удастся все-таки расстрелять этот мост. И тот обвалится. Ну, Монкла успел забрать. 9-1. Ну, понятное дело, здесь, к сожалению... Знакомая мне ситуация, потому что и я тоже, конечно же, в различные игры в свое время играл и попадал очень часто на команды, которые гораздо сильнее меня были. И, естественно, отлетал в КС там со счетом 16-0 и так далее. И в танки, и во все, короче, во что играл. Везде такое бывало. Нужно просто к этому нормально, и спокойно относиться и работать над ошибками. Матч нужно всегда проанализировать, в котором ты проиграл, и понять, где же была допущена та самая оплошность, которая и привела к поражению, да еще и к такому жесткому. Остров пишет, что ему очень легко играется. Ну, по нему, кстати, видно, что ему очень легко играется на самом деле. 10-1 матчпоинт, дорогие друзья. 9 раундов, если... Ну, я даже не знаю, смысл есть это говорить. Но 9 раундов, если вдруг сейчас возьмут игроки команды Бэквардс, то это овертайм будет. Мы уничтожили отряд врага. Победа да. Ой, смотри, какой остров. Остров такой этот... Как, как он называется? Петушок. Специально скажу это под запись, чтобы все знали, что остров Петушок. Комментатор говорит... Ну, ладно, ладно. Господи, боже мой. А, еще сколько ему лет? 10? Наверное, да. Наверное, приблизительно, да. Ну, что ж, ладно, бывают обиженные судьбой люди, ничего не поделаешь с этим. Что имеем мы, дорогие мои друзья? А, проход игры а, этой, как ее называется? Господи, простите. Так, сейчас вот эту кнопочку сначала мы нажмем. А, проход команды а, Тайфун из РМР. А, далее. И что получается? А, получается ситуация, а, в которой у нас а, завтра полуфинал между командами, а, которые называются Княжество. И сыграют они, собственно, против команды за княжество. Ну и, конечно же, Сайленс против. Тайфунов СРМР, вот на этот матч я прям огромные надежды питаю, прям верю, верю, верю, верю в то, что все будет очень и очень ярко, очень круто и многообещающе, так сказать. Ну что поделать, что поделать. Сегодня есть моменты, когда команды вылетают в какие-то вот абсолютно в никуда. Спасибо большое, ребят, за то, что хвалите меня. вот, Ну, не всем нравится. Вот видите, острову не понравилось. Его вот маленькая э, глупенькая тушка не оценила э, иронии. Ну ладно, такое бывает. Ничего, вырастет, поумнеет. Что ж, дорогие друзья, большое спасибо за то, что вы сегодня присутствовали на этой трансляции. Все было очень круто. Для меня это был первый опыт комментирования Warface'а для... Они, Еще раз повторюсь, это был первый опыт проведения турниров. Он еще, кстати, и не закончился, потому что еще будет два турнирных дня. Очень хочется верить в то, что и они, как и сегодняшний день, пройдут без каких-либо приключений. Все будет хорошо и в целом мы э, сумеем без ошибок.